Истребители для Зеленского. Не если, а когда. Сегодня президент Украины совершил неожиданный визит в Лондон, где он выступил перед британским парламентом. А британский премьер Риши Сунак уже анонсировал подготовку украинских пилотов. Вы знаете, Зеленский, выступая перед британским парламентом, еще и передал шлем украинского пилота с призывом поставить, конечно же, истребители. И в своей речи Зеленский уже заранее поблагодарил Великобританию за возможную поставку истребителей. Что ж там за тема с истребителями? Сегодня будем разбираться. Но ну и в целом мы сегодня в выпуске пройдемся по лестнице эскалации. Как она устроена? И что за американская стратегия, которая заключается в том, что лягушку нужно варить. Правильно. Американские аналитики вспоминают знаменитый вот этот вот научный анекдот, как нужно варить лягушку. Но он полностью иллюстрирует сейчас американскую стратегию в поставках вооружения. Ну и, конечно же, в выпуске мы с вами сегодня пройдемся по фронту. Полный и итоговый разбор возможного российского наступления. Какие это могут быть направления, какие будут ключевые цели поставлены. Я думаю, можно начинать. Конечно же, я напоминаю, что это только лишь часть новостей, которые мы сегодня с вами будем разбирать. Я думаю, еще из основных событий – это расследование Сеймура Хэша, человек, который, ну, по сути, является самым настоящим таким вот мастодонтом американской журналистики. Выпустил расследование, в котором когда-то... Он получил известность по поводу бойни во Вьетнаме, которую устроили американцы. Мы эту тему тоже с вами разберем. Но он ведь выпустил сегодня материал, который рассказывает, как американцы взорвали «Северный поток». Конечно же, это сенсация. Понимаете, нужно всегда различать, кто что говорит, какой бэкграунд у этой персоны. Одно дело, когда это заявление делает условно какой-то да, человек, не обладающий каким-то сумасшедшим авторитетом. Другое дело, когда это заявление сделал журналист, обладатель пулитцеровской премии «Сеймур Хэш». Поэтому будем сегодня разбираться и с этим событием. Ну и разберем, кстати, выступление Байдена. В общем, ладно, новостей у нас много, давайте по порядку. Поставка истребителей, что известно на текущий момент. Итак, смотрите, официально, то, что уже на 100% подтверждено, британцы начинают обучать украинских пилотов. При этом ни одна страна в мире на текущий момент не сказала, что она поставит истребители ну а зачем тогда начинать программу просто так, какой-то символический жест? Вы знаете, я здесь с этим не согласен. Мы с вами уже видим, как развивалась лестница эскалации, как шаг за шагом американцы варят ту самую лягушку. Вообще, что это за афоризм про то... Как нужно варить лягушку. Есть на самом деле такой вот научный анекдот, который не подтверждается ни в коем случае экспериментами, но суть в следующем, что если вы сразу бросите лягушку в кипящую воду, то она сразу выпрыгнет. А вот если вы будете постепенно повышать температуру воды, то она не будет понимать, что происходит, а в итоге потом уже будет поздно. Вот так метафорично описывают американскую стратегию в поставках вооружения. Я и в своем телеграм-канале пост подробно писал, здесь лишь быстренько пробежимся, Просто вспомните, как все было. Сначала только Джавелины и Стингеры и тишина смотрят на ситуацию. После увидели, что результат есть. Инвестиции окупились. Видят, что Россия никак жестко на это не реагирует. Начинается новый этап. Какой? Поставка артиллерии. И тишина. Опять же, что мы увидели? Ну, заявление Лаврова о красных линиях и, в принципе, на этом все. Смотрят дальше. Можно еще что-то поставить. А что, если поставить РСЗО «Хаймерс»? Поставляют РСЗО «Хаймерс», которые, на мой взгляд, сыграли ключевую роль конкретно и для Херсонского направления, и для Харьковского направления. Хаймарсы уничтожали тылы, они по сути наносили удары по складам, по снабжению, была целая череда таких атак и по сути они вынудили совершить ту самую херсонскую перегруппировку. И опять же ничего не произошло. Потом у нас следующая ступень легкая бронетехника, Брэдли, Мардеры. Потом следующая ступень, тяжелая бронетехника, те самые танки, Челленджер-2, основной британский танк, Леопарды. Далее, внимание, уже Пентагон анонсировал, что ракеты 150 километров дальности для Айрс Хаймерс. До этого 70 километров дальность была, и на остальное накладывали табу. Сейчас 150, 300 пока держат. А почему держат? Потому что они полностью... Реализует стратегию, как нужно варить вот эту вот лягушку. Постепенно. То есть создается такая вот ситуация, когда шаг за шагом американцы затягивали Россию, а Россия не давала какого-то жесткого асимметричного ответа. Северные потоки взорвали. Что в ответ? Какой-то последовал ответ, кроме громких заявлений о том, что мы обвиняем Британию? Нет. Нет. А понимаете, северные потоки устранили, весь транзит газа идет через Украину. Сегодня буквально читаю статистику, просматриваю статистические данные. Украина получей, полу, получила за транзит несколько миллиардов долларов в свой бюджет. Да, безусловно, Россия тоже получает. Но почему никто не рассматривал вариант изначально отключить транзит через Украину, вынудить Европу получать газ конкретно только через Северный поток или через Северный поток-2 до того, как их взорвут? Вот в чем ошибки, на мой взгляд, заключаются. В итоге Северные потоки были уничтожены, мы задумались сразу о турецком газовом хабе, иначе транзит идет сейчас большая часть газа через Украину, пополняя украинский бюджет. Что ж, мое конкретное мнение по поводу истребителей. Программа займет приличное количество времени. Есть различные оценки. Я как-то приводил материалы американских экспертов, что нужно несколько лет, чтобы подготовить летчика-истребителя на F-16. Здесь вопрос, по какой программе будут обучать британцы. В любом случае, сейчас будут смотреть на результаты весенне-летней кампании. То есть, еще раз, они не торопятся. У них экипажи сейчас начнут обучаться, это не значит, что самолеты пойдут. Хотя проблем в этом тоже, как мы видим, никаких нет. Но что им мешает? Ну, Польша сначала поставит Миги для начала, что называется. А потом, может быть, Британия пару истребителей своих, а там, может быть, еще какую-нибудь страну напрягут. Ну, там, может быть, Германию опять начнут пинать и заставлять сделать поставку. Поэтому я думаю, что это очередной шаг вот в этой лестнице эскалации. И, к сожалению, пока мы не видим каких-то жестких ответов. Возможно, сейчас избрана стратегия. Понимаете, меня часто спрашивают, ну а почему? Ну, Во-первых, всегда нужно задать вопрос, а как Россия могла бы ответить, кроме ядерной карты, которая приведет только к катастрофе. Вы знаете, ну опять же, были какие-то рычаги воздействия, которые не использовали. Тот же газовый рычаг. Но уже сейчас о нем говорить поздно. Какие еще есть рычаги воздействия? Опять же, здесь загадка. Я думаю, что сейчас Россия ждет результаты своего наступления, и ставка делается, опять же, на тактические результаты. В том, ну, то есть как на тактические. Смотрите, что исходя из этих результатов поставки этих истребителей уже ни на что не повлияют. Или исходя из результатов, которые пройдут в ходе зимней-весенней кампании, поставки леопардов уже не повлияют на баланс сил. Вы знаете, но ведь это ведь еще вопрос. Да? Сейчас мы с вами вернемся к карте, обязательно я расскажу свое мнение по поводу возможного российского наступления, но еще хочется закрыть вопрос с леопардами, с теми самыми. Вот министр обороны Германии, новый, я напомню, предыдущая женщина в отставку же подала перед тем, как леопарды поставили. Я тогда говорил в выпусках, я делал на этом акцент и рассказывал, что это не просто так, когда она ушла в отставку. А вот Резников, еще министр обороны Украины, с игрушечным леопардом радуется. Вы знаете, меня удивили заявления министра обороны Германии. Во-первых, он сказал, что когда он, ему его спросили, насчет Украины должна победить, он ответил, да, конечно. А, Во-вторых, он сказал, что Берлин продолжит поддерживать Киев. А, Во-вторых, сказал, что невозможно предсказать, сядут ли Москва или Киев за стол переговоров. Резко выступил против Путина. Он сказал, что без колебаний и без компромиссов мир без Путина был бы лучше. Как вам такое заявление от министра обороны Германии? Ну и, наконец, по цифрам, что называется. Вот смотрите, это «Леопард-1». Танк, по сути, конечно же, не такой современный. Вот «Леопард-1» поступит в большом количестве. Скорее всего, больше сотни. Сейчас анонсировано формально, что это будет 178 танков леопард 1. Но опять же, это итоговая цифра, а что называется, по факту все будет зависеть от того, как их отремонтируют и подготовят. То есть цифра может оказаться меньше. Потенциально 178 Леопард-1. И, наконец, Леопард-2. Это уже самый современный, что называется, эталонный немецкий танк. Один из лучших танков в мире, по всем оценкам независимым. Вот с Леопардами-2 все сложнее намного. То есть Леопард-1, по сути, не является чем-то уникальным, согласитесь. Но число тоже немалое. Лишним никогда не будет. Это позволит сформировать несколько танковых бригад. А вот относительно Леопарда 2. интересно, во-первых, цифры. Но вот смотрите, сказано было следующее, что в марте уже прибудут леопарды. В марте. То есть, опять же, очень и очень быстро. А британцы говорят, что только к концу весны или к лету. Но количество леопардов 2, скорее всего, сейчас, еще раз, нет вот прям точных цифр, но это будет порядка 20. Вот такое вот будет число указано. Ну что ж, по лестнице эскалации мы с вами прошлись. Стратегия американцев, на мой взгляд, всем ясна и понятна. Сейчас у нас с вами будет детальный разбор по карте и потом к Северным потокам. Вы знаете, перед тем, как мы перейдем к разбору по карте, я вынужден в очередной раз напомнить зрителям пожалуйста, поймите, что есть конечно же аудитория, которая меня уже смотрит регулярно, но есть еще и новые люди, которые не в курсе, возможно, что мои каналы на YouTube полностью удалены и заблокированы, уже были неоднократно, даже каналы добровольцев, которые перезаливают ролики. Поэтому я призываю всех найти мои официальные ресурсы в других местах, что называется. Первое, это мой Телеграмм канал Найдите его, либо QR-код отсканируйте, наведите камеру своего смартфона, либо вбейте в поисковой строке Google или Яндекса Дмитрий Никотин Телеграм. Я надеюсь, что вы найдете мой официальный аккаунт, там больше чем полмиллиона подписчиков. Найдите именно его. Также, пожалуйста, все другие платформы, где регулярно выкладываются мои выпуски. Это платформа ВКонтакте, это платформа Яндекс.Дзен и это платформа Рутуб. Какая вам больше нравится, там можно смотреть, просто подпишитесь и там регулярно контент у нас выходит. В общем, просьба не теряться, найти официальные ресурсы и подписаться, но основная платформа это, конечно же, Телеграм, поэтому ищите Телеграм-аккаунт в первую очередь. Ну что ж, идем с вами дальше к фронту. Мое личное мнение, вот сейчас вы услышите мое мнение на основе всех различных аналитических заметок, которые я читал. Я сейчас вам расскажу, что называется самый наиболее вероятный вариант российского наступления. Потому что есть, конечно же, вот та самая белорусская карта, но я неоднократно высказывался, что наступление на Киев 2.0 или наступление в сторону западных украинских городов, вот та самая линия на Луцк, это... Менее вероятный сценарий, чем тот, о котором я буду говорить сейчас. Итак, какой же сценарий наиболее вероятный? Есть основная линия атаки. Скорее всего, она сосредоточится в направлении Славянска и Краматорска. Но, чтобы эту атаку обеспечить, будут еще вспомогательные направления. Какие это будут вспомогательные направления? Первое. Это направление, что называется Луганское, можно его назвать так. От Кременной в сторону Лимана которое должно, по сути, обеспечить продвижение в сторону Славянска с севера, то есть, по сути, повторение того, что уже было. Здесь же, скорее всего, мы с вами увидим в ближайшие сроки падение Бахмута, после падения Бахмута будет падение Северска, вот здесь вот линию, да, мы увидим с вами. И будет выравнивание фронта. Дальше, опять же, продвижение от Бахмута в сторону Константиновки. Это уже вот Донецкая, скажем так, направление. И одновременно с этим начнется еще одна линия, непосредственно прилегающая к Донецкой агломерации. Продвижение будет в сторону Марьинки, в сторону Авдеевки. Вспомогательная, Угледарская, Запорожская. Задача. Если мы посмотрим вот так, задача будет стоять в том, чтобы выровнять линию фронта, продвинуть ее... Как бы каких-то серьезных прорывов пока ожидать сложно, но любое направление вспомогательное, оно может неожиданно стать основным в случае успеха. То есть приводим пример. Харьковское направление многие, когда вот украинское контрнаступление было, не оценивали как вероятное. Почти все делали ставку на Херсонское. При этом на Херсонском ничего не удалось, а на Харьковском удалось реализовать. Поэтому и здесь есть основные направления, есть вспомогательные. В зависимости от того, как сложится ситуация, может что-то поменяться. Далее. Харьковское вот непосредственное направление, я думаю, что оно входит также в зону интереса, но не является крайне вероятным, как те, о которых я говорил вам сейчас. При этом, еще раз, когда по срокам, я здесь говорить не смогу. В отличие от Financial Times, у меня нет таких источников, которые могут говорить вот прям там к 15 числу. Я думаю, что будут выбирать направления, еще раз, которые не находятся далеко от линий снабжения. Поэтому это будет продвижение постепенное. Основной стратегической целью будет в ходе этого этапа. Подступы славянской и Краматорска для того, чтобы обеспечить выполнение политической цели полного контроля над территорией Донецкой Республики. Вот, собственно говоря, главная цель этого этапа. Это вот мое мнение на текущий момент, как и где будут развиваться события, на каких участках фронта. Далее с вами переходим к теме северных потоков, расследования Сеймура Хэша. Еще раз, есть разница, когда об этом говорят какие-то фрики на телевидении, есть разница, когда об этом говорит человек, который является, конечно же, авторитетом в американской журналистике. Итак, как Америка взорвала северный поток расследования Сеймура Хэша? Вы знаете, прежде чем мы перейдем к разбору расследования, мне хочется напомнить, что Сеймур Хэш это тот человек, который получил свою пулицеровскую премию за расследование знаменитого события, к сожалению, ужасно знаменитого события, потому что он расследовал бойню, которая произошла во Вьетнаме, эта бойня называется «Массовое убийство в Сонгми» или «Резня в Милое». Можете отдельно почитать эту информацию. Именно Сеймур Хэш привлек внимание к этой бойне, в результате которой погибло больше, чем 500 мирных жителей деревни в результате действий американских военнослужащих. При этом, вы знаете, я здесь вывел фотографию специальных Ю Томпсона-младшего. Это тот американец, который ценой своей жизни, по сути, остановил дальнейшую резню. Он был э, пилотом вертолета, он посадил вертолет и сказал, что если американские солдаты вот, под, попробуют уничтожить еще мирных вьетнамцев, то он откроет по ним огонь со своим экипажем. В любом случае, сеймур хэш и расследование. Как же Америка взорвала Северные потоки? Итак, тезисно с вами пройдемся. Готовили эту операцию долго, безусловно. Далее, он заявил о том, что Норвегия присоединилась к этой операции, настаивая на том, что нужно проинформировать еще Данию и Швецию. Норвегия является также бенефициаром, потому что, естественно, без российского газа через Северный поток основную роль поставщика на себя взяла Норвегия, которая сейчас получает, опять же, рекордные прибыли. Норвегия является очень крупным поставщиком нефти и газа. Далее, миссию выполнили спецы из США в момент учений, которые проходили на тот момент в Балтийском море. По данным, он сказал, что непосредственно это было, заложены были бомбы, которые дистанционно были с помощью дистанционного взрывателя активированы. Ну и, собственно говоря, 9 месяцев предшествовали обсуждению этой операции. Что же здесь можно сказать? Приведет ли это к какой-то сенсации? Ну, понимаете, мы находимся в ситуации, где Германия, это самое настоящее такое вот государство импотент сейчас в Европе, которое просто никак, просто вот никак не отреагирует на это событие, на это заявление. Они скажут, что, ну, это мнение журналиста же. Ну да, мы не можем найти доказательства, что это сделала Россия. И тишина дальше. Понимаете, вот Следственный комитет Германии дальше просто молчит. Он не назовет виновника. Я практически уверен, что результаты расследования будут заключаться в том, что не удалось найти того, кто осуществил эту диверсию. Хотя и Джеффри Сакс, очень авторитетный американский экономист, заявлял. Конечно же, это заявление без конкретных фактов. У нас нет этой взрывчатки, у нас нет этих кадров, да, как это закладывали, показать. Но все-таки эти заявления были от авторитетных людей. Теперь еще и Сеймур Хэш. Но, опять же, никто не будет просто на это обращать внимание. А наша же задача, как я считаю, вот работать на партию здравого смысла людей во всем мире, освещать, привлекать внимание и через общественное мнение шаг за шагом пытаться прийти к изменению вот этого баланса настроения в Европе в том числе. Чтобы соотношение было еще больше в сторону здравого смысла, чем в желании жить в мире вот этих вот иллюзий, которые рисуют сейчас медийщики, конечно же, Вашингтона и Лондона. Ну что ж, наш сегодняшний выпуск подошел к своему завершению. Я надеюсь, что он понравился, что он был информативен. Еще раз, у нас скоро будет интересный спецвыпуск, в котором я постараюсь ответить на очень сложный вопрос, насколько все серьезно для России на текущий момент. Это будет спецвыпуск с историческими аналогиями. Чтобы его не пропустить, опять же, подпишитесь на официальные ресурсы, найдите их. С вами был Дмитрий Никотин. До новых выпусков. Берегите себя.